Начнем с песни, которая мне почему-то я только сегодня поняла, что ей чуть больше года. Но мне она кажется уже настолько древняя, она как-то очень плотно вошла в нашу жизнь и как-то сразу во все сферы. Увеличь голос. I'm hey. hey.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 что наконец-то я э, у меня все как у людей я наконец-то вписываюсь в какую-то общую систему, у всех год был не очень, и как бы и у меня тоже, обычно как-то все наоборот бывает. И сегодня, когда сказали, что у всех в этом году много новых песен, я подумала, что ну вот, опять как-то все наоборот. Не у всех, но у многих. Ну вот у нас так сложилось, что это первый год, в котором новых песен практически нет, их всего две за год, это вообще не бывало раньше. И одна из них, ну вот одна из них мы сейчас сыграем, и вообще не очень хотелось Мрака сегодня, но он будет... Вообще она, конечно, я подумала, что, наверное, правильно, что мы сегодня играем, потому что она, в принципе, про 2020 как как и про личный, так и про общественный just today, a Слов только крайняя степень молчания Среди голов и полей заблудился судья политра Растерявшись, параметры Было свежее Но и больше Несет идон Но и больше Замер На улицах Тихо и трудно Дышать Рассекречены Явки пароли, и пароли Ждет место Казна Кто прочнет Знакома Кошка сном Что осталось вместилось в бумажный конверт Ты узнаешь О нем Когда я буду дальше От дома Этот мир смысленный набор слов по втором куплете так вот так не должно быть Это случайно получилось мне не помогает текст в руках